Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я записываю внеплановое видео, которое в мой формат особо-то не вписывается, но со мной произошла очень такая странная история. Я встретил самого подлого, самого лживого, низкого и гнусного человека на ХВХ. Это тотальный балабол, который угрожал меня тем, чего сделать не сможет. Таких людей я в жизни не встречал, мне вот эта вот ситуация просто голову сносит. Я до сих пор не могу поверить, что человек может так много врать, вплоть до того, чтобы выдавать себя за другого человека на протяжении не одного года. И, пожалуйста, досмотрите видео до конца, чтобы понять, что к чему происходит. В общем, все началось с того, что я зашел в дискорд к моему знакомому Рэйчелу, и там мы с ним просто разговаривали. А после этого зашел какой-то чувак, которого мой знакомый прозвал Геттером. Я с ним постарался, мы немного поговорили вместе, ну, я и ушел. А после этого тот самый Геттер добавляет меня в друзья в дискорде и просит пригласить в мой канал дискорда. Я это в принципе делаю, он начинает мне потихонечку рассказывать о себе, он говорит какой он классный, мол он был в Мавриках, ну если что это такой крутой стак. У него там в ските один аккаунт 300 еид, другой аккаунт 700 еид, в у него 254 еид. Ну и все типа знают то, что он популярный человек, общается с Ксейном и так далее. Дело в том, что правдивость всех этих слов я проверять особо и не стал, потому что о том, что он гетер, мне сказал мой знакомый Рэйчел. ну я ему и доверился. В итоге этот гетер начал мне писать, сидел на моих стримах и выпрашивал у меня модераторку в чате, ну и также беседе ВКонтакте. Что меня изначально изначально смотел, это то, что он говорит, мол, жил где-то там за рубежом, что давно не был дома у себя в Москве. А также, когда мы пошли разговаривать первый раз, он показал мне демонстрацию экрана, где качество было какое-то, ну знаете, 1024 на 768 пикселей. Я у него спрашиваю, мол, а чё с качеством-то, и он говорит, то, что ему так удобно, хотя у него 4К-монитор. Мне это, конечно, показалось странным, то, что он играет на нед-HD с 4 к моником. но ладно, про это ничего еще. Мы так чуточку общались, как знакомые, он сидел на моих стримах и в беседе, в принципе, он модерировал. Единственное, что мне не особо то нравилось, так это то, что он зачастую много себе позволял и трешка у людей. Он был достаточно агрессивным и звал всех 1 на 1 или там 5 на 5, например. Также как-то днем я проснулся, чекнул LS и подписчик скинул мне скриншот того, как этот геттер предложил тому инвайт в скид за 5000. Я геттеру сразу об этом написал, мол, типа, что за херня какой еще инвайт, но подписчику сказал то, что никто ничего не продает, а геттер мне ответил то, что он зарофлил, ну и я внимание акцентировать на этом как-то особо-то и не стал. Я, к сожалению, не могу найти скриншот их переписки в Дискорде, но по этому сообщению моему можно в принципе все понять. Так вот, все было в принципе нормально. Но 2 июля случилось следующее. В общем, как-то с утра 2 июля я решил зайти на форум Fatality. Смотрю в таблицу последней активности, а там вижу человека с ником Геттер. Ну, собственно, как раз-таки с тем юидом, который мне говорил, до этого он. То есть 254-й. Но я как бы и думаю, то, что, о, нифига, это же мой знакомый, типа, это же мой модератор. Напишу-ка я ему сообщение на стенку, просто порофну». И тут началась какая-то жесть. Спустя несколько часов мне ВКонтакте пишет человек с именем Валерия Геттер. Чтобы у вас не было никаких диссонансов на этот счет, Валерия Геттер это парень, просто такое имя ВКонтакте. И тут, собственно, на экране вы видите все, что он мне писал, ну то есть он говорил о том, что Геттер это он, от чего я в недоумении, конечно, пришел конкретное. Как оказалось, это настоящий Геттер, и он мне рассказывает все так, как было на самом деле. Рассказывает то, что, мол, какой-то ньюкамер им фейкует, то, что у этого челика просто нету никакого скита, и то, что тот уж уже давно им, в принципе, -то, прикидывается. Ладно, казалось бы, мол, ну типа чел фейкует, фейкует, все, конец, но нет, это еще не конец истории. Я, конечно, для себя выводы сделал, но мне как-то все равно на него было на самом деле, потому что, ну типа фейковал и фейковал. Я спрашивал его об этом не напрямую, а чисто так, намеками, мол, посмотри там ПМ, посмотри там, что на форуме пишет, посмотри там чат и так далее. Ну и да, просил я это все чисто из-за своего интереса, потому что хотел узнать, как он из этого выкрутится. Но в итоге мое терпение лопнуло, и я просто скинул ему сообщение настоящего Геттера. В итоге там он понял то, что я уже все просек, и решил мне написать такое, знаете, чисто сердечное признание, как он писал, он всю свою душу в него излил. Типа, ладно, окей, ты обманывал всех, что ты другой человек, но вскрой ты уши карты, расскажи, кто ты есть. И когда он начал рассказывать о том, кто он есть на самом деле, он просто излил очередную порцию отменного вранья. Он сказал, что да, фиковал юидом, но не ником, потому что есть еще один гетр, который появился после него. Он говорил, да, типа скид у него есть, только он очень стыдится своим юидом, потому что он высокий. А его юид это 3536. Я зашел на этот профиль, увидел имя Игорь, который стоит у него вконтакте, и говорю ему, мол, смени какую-нибудь там локацию на мой ник, например. В итоге он как-то отмазывался, начинал меня игнорить, и только через пару часов отписывает, мол, типа я все сменил, как ты и просил. И после этого я с собой в дискорд и говорю, мол, ну, давай уже по-честному, аккаунт скита твой или не твой, и он мне говорит то, что аккаунт это его, причем говорит он это очень активно, утверждает то, что да, скид мой, мой, мой, мой, мой. Я ему говорю, типа, заходи на форум с скита и меняй локацию на Моник. Действие это не очень сложное и занимает где-то секунд 15 времени от силы. Но ну и на что он мне отвечает, мол, с кем-то там переписывается. В тот момент мне было особо не до него, потому что я тогда сам обсуждал деловое предложение. Пока я его обсуждал, прошло где-то минут 20 времени, Но ну и все это время мы сидели в дискорде и просто молчали. Я уже все сделал, отложил руки от клавиатуры и говорю, мол, ну меня локацию сколько можно тянуть, либо я уже буду удостоверен в том, что ты врешь. А он мне как-то все говорит, мол, типа ну подожди, подожди, ну и мое терпение лопается, я выхожу и снимаю с него модерку в моей беседе. Ну окей, казалось бы, все уж теперь понятно, но нет, это еще не конец истории. С тех пор, как я начал заниматься Ютубом, да и в принципе у меня появилась группа ВКонтакте, как-то дело у меня стало ну, не в проворот. Я на этого чувака сбил, мол, типа, ну, фейкует и фейкует, в принципе, мне это что? Ночью 6 июля я зашел в беседу одного чита и увидел там то, что вот этот вот фейковый геттер опять всех треш толкает, говорит, какой он крутой, зовет один на один и предъявляет что-то за скид. говорит, типа, то что, вот у меня такой-то, такой-то юит. Мне показался смешным тот факт, что он говорит что-то про скид, хотя сам его не имеет, но это какой-то бред. И я пишу в беседу что-то типа такого спокойного контекста, мол, ну у тебя у самого скита нету, а зачем ты выпендриваешься, что-то про скид? И тут все поехало, другие люди просто начинают его тоже толкать в беседе. Все это время я в спокойном стиле пытался ему донести, мол, ну чё, ты в принципе-то все уже проебался, ты не можешь ничего сменить, это не твой аккаунт, просто другой человек за тебя что-то меняет и так далее. После этого он начинает на меня рейшить, говорить типа какой я плохой, начинает меня оскорблять и зачем-то трогает моих родителей, лоу, ну это совсем конченый человек. Самое смешное, что этот чудик без имени начал краситься тем, что пробанит мне скит, сначала по фейковой причине, типа Лика форума, а потом то, что меня забанит пикнеймы типа Роя и Лорда Мема просто так. Во-первых, этот клоун пытается забанить меня через фейковый форум, просто взяв и подменив некий через код элемента. Во-вторых, он при подставе сам всем говорит публично то, что он кого-то подставляет, ну, какое у него может быть IQ. Но ну, в-третьих, даже если он узнает мое имя на форуме, то он никогда не узнает, когда у меня кончается сапка. Ну и наконец, он настолько тупой и не понимает то, что за лик форума, то есть за показ форума, не банят уже как целый год. Забанить могут только за то, что если через этот лик форума будут обманывать людей. Но со второго я тоже дико проорал, ну, типа, камон, у этого чела даже имени нет, я вообще не понимаю сейчас, кто это такой, какой еще Рой и Мема, они знать не знают, что это за ноунейм. No Господи, да этот чел даже берет скриншоты из какого-то видео, а потом выдает их за скриншоты, которые сделал сам в своей игре со скитом. В итоге этот фейковый геттер всех оскорбил, постарался в беседе, угрожал мне баном, оскорблял при этом настоящего геттера вообще без причины, но ну, а в итоге его страничка отлетела в бан. Итак, друзья, все, что вы слышали до этого, это озвучка, которую я сделал с утра 7 числа. Однако до днем 7 числа и 8 числа тоже нам удалось узнать некоторые новые подробности про этого человека. Поэтому видео я решил не перезаписывать, а оставить озвучку так, как она есть, но при этом добавить вот этот вот фрагмент. В общем, вскрылись некоторые интересные факты, и нам удалось узнать буквально все об этом человеке. А удалось нам об этом узнать чисто таким случайным и магическим образом, разумеется, полностью легальным и так далее. Просто был произведен вход на его прошлую страницу ВКонтакте. Но это конечно же разумеется с его полного согласия. Короче, если говорить коротко, то все, что я говорил до этого про этого человека, это все полная правда. Кто внимательно слушал о том, что я говорю, этот парень признавался о том, что он делал у меня чистосердечное признание, где рассказывал все так, как оно есть, когда я его улечил в том, что он обманывает. У настоящего геттера, заместо ешки в Нике стоит троечка — Поэтому этот человек говорил о том, что он геттер, который пишется через троечку, то есть настоящий геттер, перед теми людьми, которые его не знают. А перед теми людьми, которые знают настоящего геттера, он говорил то, что у него ник пишется через Ешку, то есть то, что он какой-то там другой обычный геттер. Доступ к скет-форуму у этого человека, конечно, был, но только очень косвенный, потому что он сидел со скет-форума с заблокированной учетной записью, которую владелец слил в сеть. Как вы понимаете, этот аккаунт не личный, просто одного чувака забанили, и этот чувак решил то, что он просто скинет свой пароль всем, ну и соответственно на аккаунт могут зайти любые желающие люди у пароль. Но если вы спросите о том, как этот человек мог смотреть какие-то юиды и кого-то поймать, то я вам отвечу просто. У этого человека был один друг, который на протяжении более чем года помогал ему поймать все юиды и помогал чекать все юиды. Как раз таки у этого человека юид 3536, о котором я говорил ранее в видео. Кстати, когда я написал этому человеку, который ему все время помогал, оказалось то, что этот чувак даже не был в курсе того, что это реально за человек и как он так всех обманывает. В итоге, этот парень, который ему помогал, даже не знает его имени, хотя общается с ним очень долго. Хотя, мне кажется, это полным бредом, потому что как можно такого не знать? Ладно, он не знает его имени, но тот по-любому знал то, что этот чел фейкует с китом, поэтому он может обманывать людей. Кстати, людей он как раз таки скамел. Делал он это, конечно, не очень искусно, но пытался еще как, а некоторых и вполне успешно обманул. Ему оплачивали сапки в скате, которого он в принципе не имеет и никогда не имел. Он очень многим людям предлагал инвайты за сапку и так далее, да и просто просил денег. Стратегия была у него простая. Он выдает себя за несколько яид, говорит, что вот, я могу посмотреть любой профиль, который ему помогал смотреть 3536 яид. А потом, когда человек говорит, мол, хорошо, у тебя есть инвайт, но давай мы сделаем сделку через гаранта. И этот парень просто брал и сливался, говоря о том, что «Ой, сори, а инвайт-то я уже продал». Кстати, не могу не сказать, то что этот человек буквально жил ХВХ, причем он даже не играл на ХВХ, он просто очень много общался на эту тематику и очень много фейковал с китом он буквально был фанатом этого скита. Если смотреть на его переписки, то переписки там есть практически со всеми людьми, кто играет на ХВХ хотя бы год. Причем дело в том, что там сообщений не то что много, там их буквально дохера, там сообщений за полгода столько, сколько у меня за три года только выходит. Кстати, когда в начале ролика я говорил про зарубеж, так в принципе и было. Этого парня из Москвы отправили учиться в Украину к его тете. Самого парня зовут Айдамир, и ему 14 лет. Ну, эта информация, конечно же, из открытых источников. Ага. Ну, собственно, даже есть фотографии и более подробная информация про этого человека. Но я нормальный, и сливать про него ничего не буду, это немного низко. В общем, все, что я говорю, подтвердилось. Поэтому мы возвращаемся к озвучке, которую я сделал с 7 числа с утра. Всем, ребят, удачи. Сегодня я из 9 июля прощаюсь с вами. Этот клоун врал даже в том, что он делал арт. Мой хороший знакомый Реверс занимается артами. но ну, он и сделал этому фейковому геттеру арт за бесплатно. Так вы понимаете, этот чудак просто взял и присвоил себе заслуги другого человека. Он врет не просто глобально, он врет еще и просто по маленьким мелочам. О том, что он имеет крутой монитор, о том, что он круто играет один на один, о том, что он что-то имеет. Я посмотрел общих друзей с этим фейковым геттером в дискорде и написал парочке людям. Но в итоге, что вы думаете? Все из них считали то, что этот чел является настоящим геттером. И да, когда он звал людей поиграть один на один, то вместо себя он просил выйти какого-нибудь другого человека со скитом. Короче, я могу перечислить еще очень много фактов по поводу этого человека, но ролик уже затягивается, и надеюсь что вы поняли, почему я считаю этого клоуна самым мерзким, самым лживым и низким человеком на всем ХВХ. Он врал буквально всем подряд, и вдумайтесь просто, больше полутора лет выдавал себя за другого человека. А вывод такой, что перед тем, как общаться с человеком, который утверждает такое эмоции, типа он такой бигнейм, у него низкий юит кита, нужно наверняка проверять правдивость всех этих слов. Если честно, я даже не знал то, что такое может быть, поэтому я на этом внимание какое-то не акцентировал особо. Проверить можно в принципе банально, способов много, просто нужно на этом как-то настоять. Ну а всем, кто смотрел, я даю свой совет. Никогда так не поступайте, будьте собой и никогда не обманывайте настолько низко и подло. Зарабатывайте сами свое имя, а не присваивайте чужие заслуги. На сегодня у меня все. Всем спасибо, всем хороших друзей, всем удачи и инвайтов в Пока.